Привет. Стоит ли инвестировать в Сочи? Этот вопрос, на самом деле, я задавал себе 4 года, потому что очень люблю в Сочи проводить межсезон, я не люблю находиться летом. И сегодня разберем ответ на вопрос, стоит ли инвестировать в Сочи, какая недвижимость там есть, какие цифры можно получить. И мы сегодня решили протестировать новый формат. Сегодня я не просто буду тебе рассказывать о том, какие комплексы смотрел, я, какие цифры я видел, почему я не инвестирую сейчас, но мы покажем конкретные кейсы ребят резидентов территории инвестирования, которые уже реализовали свои проекты. Мы потестируем этот формат, а ты в комментариях напиши насколько он был полезен, насколько стоит делать именно такие видео, то есть приводить не просто разбор уроков, а приводить еще конкретные кейсы и записи, выдавать записи с наших живых встреч, с нашими небольшими комментариями. Если согласен, ставь лайк авансом, подписывайся на канал, нажимай колокольчик. Это важно, чтобы получать новые уведомления одним из первых и смотри это видео очень внимательно до конца. Сначала я покажу тебе, как я отношусь к инвестициям в Сочи, какие объекты я смотрел, к какому выводу я пришел, а потом я тебе покажу конкретный реализованный проект резидента территории инвестирования. Поехали! Итак, первое, что стоит знать о квартирах в Сочи. Если ты, ты будешь покупать недвижимость в Сочи, Сочи, то нужно покупать обязательно уже готовое, уже с ключами, уже со свидетельством. И это будет в бетоне. То есть ты, скорее всего, не найдешь недвижимости, которая уже будет с ремонтом, за исключением каких-нибудь апарт-комплексов с очень завышенной ценой, ну очень завышенной, неадекватно ценой. Если ты хочешь найти себе что-то подходящее для инвестиций, будь готов к тому, что это будет всегда бетон. А второе, как это все сдается. Все, весь Сочи сдается с мая по сентябрь. Все сдают посуточно, сдается практически все. Очень много невыездных, очень много военных, очень много милиционеров, очень много Росгвардии. Блин, их вообще в стране очень много. Если ты посмотришь статистику, 10% в стране это силовики. Окей, это классно, и этим ребятам нужно где-то отдыхать. Большинство из них, потому что просто невыездные, либо просто не хотят выезжать, либо не любят, либо им нельзя. Все это сдается 4 месяца, потому что это сезон отпусков. Остальное время это сдается либо в долгую, либо для себя и своих близких. Я очень люблю сезон Сочи зимой, когда занята, заняты все зимние курорты, Роза Хутор, когда проходит целая куча концертов, когда занят Газпром, когда заняты все лыжные трассы. И мне очень нравится жить внизу, потому что там тепло, можно сесть на колеса и поехать покататься. Внизу все очень дешево, внизу пентхаус можно снять Uh, дешевле 100 тысяч рублей. Самый лучший пентхаус. Не самый лучший, но очень крутой пентхаус и спокойно uh, проводить время. Соответственно. Отвечаю на вопрос, зачем покупают квартиры в Сочи? Чаще всего, то есть зачем вообще инвестировать в Сочи? Зачем покупать квартиры? Чаще всего здесь э, есть понятие, что я куплю, летом она будет сдаваться, а в межсезонье я буду переезжать. И именно с этой мыслью я и начал следовать рынок Сочи и начал искать ответ на вопрос, а если недвижимость в Сочи за 60 тысяч рублей? А ответ после рекламной паузы. Лен, какая у нас рекламная пауза? Ответ прямо сейчас. Я нашел такие комплексы, причем большинство из них были с проблемами, смотри, было два типа, причем это было несколько лет назад. Первый это был комплекс ЖК Урожай, и он находился возле э, границы с Абхазией, и в принципе там было всего две остановки до моря, и при желании ты мог дойти пешком. Смотрел, цены в два раза, раза. но, но тогда... тогда реально от РЖД строя можно было купить эти квартиры, и это был единственный комплекс в котором все было в порядке с документом. Я посмотрел еще несколько комплексов, которые были ближе к морю, которые строились уже на какой-то непонятной земле, у которых были документы, договор займа на какое-то а, лицо с армянской фамилией, то есть таких -то комплексов ты будешь встречать очень много, причем ты будешь приезжать, ты будешь видеть бетон, ты будешь видеть, что вот-вот практически все сдают. Но будут несколько нюансов, несколько вещей о нюансах я тебе расскажу, их на самом деле совершенно точно стоит знать и ты сразу поймешь решение, если ты хочешь купить квартиру в Сочи, начни на нее копить пожалуйста в Москве, я тебе объясню почему и ты скорее всего придешь с этим выводом тоже, либо покупай готовое с ключами, если ты сможешь найти готовое со свидетельством с ключами, это как раз а, и будет твой выбор. Первое, это проблема с документами, то есть у недвижимости, которая строится, очень часто будут проблемы с документами. Это не будет ни ДДУ, а его сейчас нету, да? это скорее всего будут какие-то договора инвестирования, это будут какие-то договора займа, причем если дальше а если туда тебя привез и таксист, то, скорее всего, надо сразу выходить, разворачиваться и бежать в другую сторону, потому что могут заставить э, купить. Ну, на самом деле здесь проблема такая, то, что в Сочи очень много недостроя. Это реально местный бизнес, который основан на том, что люди в принципе не планировали достраивать. У них были проблемы с документами. Они совершенно могли точно знать, что там не будет воды, канализации, еще что-то, но они начинают возводить фундамент до второго этажа и начинают очень агрессивно продавать. Люди покупают э, эту недвижимость потом она начинает стоять. Потом, внезапно, через пару лет начинается опять стройка и опять идут продажи и опять это открывается офис продаж. И я вот приезжаю, я очень люблю проводить время в Адлере, я знаю там есть один комплекс, который стабильно уже на протяжении четырех лет, а весной начинается строительство. Приезжают краны, начинается стройка, начинается активная деятельность, потом эта деятельность сворачивается. Я снимаю апартаменты недалеко от адлерского рынка и там тоже есть недострой, который я смотрю на него уже 4 года, он никак не меняется. Сначала начали обкладывать плитки, потом опять забросили. И это местный бизнес, ты должен понимать, что если ты хочешь купить это на котловане, с этим будут проблемы. Есть еще тема, это так называемые 10 дома на ИЖС. Это как? На ИЖС нельзя строить больше трех этажей, но нижний этаж может быть соколем, верхний этаж может быть мансардой. И мы получаем пятиэтажку, мы сдаем пятиэтажку а потом делаем дополнительные перегородки и получаем десятиэтажку. На самом деле, существуют многоэтажные жилые гаражи, двухэтажные гаражи, то есть много недвижимости с очень странным изначальным назначением. При этом, когда идет строительство, цены на этапах растут примерно так же, как в Москве, но будь готов к тому, что затянут. То есть будут какие-то проблемы с документами, будут долго вводить, на один, на два года могут затянуть. Хорошо, если э, сдадут. Еще один нюанс. Если ты смотрел недвижимость Сочи, вот кстати напиши о своем опыте, что-то ты рассматривал, если ты смотрел на авито, забудь, что ты там видел да, квартира за миллион рублей. Забудь. Просто забудь. Поверь мне. Я объездил очень много объектов э, и ты приезжаешь, есть так называемая продажа в местном стиле. Тебя везут, говорят, вот есть недвижка, 60 тысяч квадратный метр, ты приезжаешь, тебе ее показывают, ты смотришь, блин, я ее хочу. Заходят, говорят, слушай, да и вот ее забронировали 2 часа назад. И практически на всех объектах, какой день ты не приехал, будут забронированы 2 часа назад и практически все под задатком. Но только для тебя хуже предложение на 40, на 50 процентов, одно осталось. И очень многие берут, потому что. Основная целевая аудитория это как раз люди которые приезжают с севера, люди которые хотят реализовать с Москвы, люди хотят реализовать свою мечту, это иметь что-то у моря постоянное и что не нужно снимать, потому что они приезжают в летний сезон, они понимают что все занято, что невозможно снять что-то хорошее, а у тебя апартаменты с видом на море, ты будешь себя чувствовать очень расслабленный. Сегодняшний кейс это как раз резидент территории инвестирования реализовал доходный проект. Конкретно в этом кейсе когда, он, кейсе, когда он выступал, он только его сделал. Суть такая, он э, берет э, квартиру в Сочи, э, делает ремонт, сдает посуточно. При этом стратегия может быть какая, либо самостоятельно управлять, потому что он живет недалеко. Либо, если вы живете далеко, есть еще вторая стратегия. То есть часто люди имеют по 2-3 по квартиры, приезжают из Москвы с мая по сентябрь, живут где-то наверху, там, в 4-5 километрах от моря и покупают недорогой домик там живут и приезжают занимаются сдачей и выходят очень серьезные деньги. Вот этих денег на сдачу за 4 месяца хватает для того, чтобы покрывать ипотеку за целый год, а остальное время ты пользуешься недвижимостью бесплатно. В принципе эта стратегия работает, если ты ответишь на вопрос, кто будет заниматься конкретно управлением. Будешь ли ты этим заниматься самостоятельно, либо этим будет заниматься управляющая компанией? и уже отсюда тебе необходимо считать цифры. А прямо сейчас, если тебе это было полезно, ставь лайк, комментируй видео и мы переходим ко второму этапу кейсу. Не забудь написать, насколько такой формат тебе полезен, насколько стоит нам добавлять эти кейсы в такие разборы. Я вчера говорил, я наемный работник, должность хорошая и полгода назад нас перевели в Сочи. В ноябре месяце мы уже полностью переехали со всей семьей. Соответственно, становится вопрос, ну, как-то решать жилищные проблемы, потому что все время живем в съемной квартире. И а, вот мы решаемся, значит, на курс. А что дальше начинает происходить? Я беру кредит на обучение, начинаю обучаться, выплачиваю ипотеку И по стартной позиции получается, что по платежам я готов дополнительно платить 40 тысяч, учиться 4 часа в день, появляется мой да, кредит 130, 12 мы выплачиваем. Получается, что вся зарплата у меня куда-то вот расходится. Соответственно, эту ситуацию нужно как-то исправлять. Вопросы, которые мы решали ремонтом, мы можем заниматься сами, с супругой, найти бригаду. Закупить материал, есть достаточно знакомые люди, все это решают. А, самостоятельно управлять инвестиционным объектом. Да, товарищи не ленивый, все это мы сделаем. А, а, потому что Сочи — это в основном посуточное, посуточный бизнес. А потому что приезжают люди отдыхать там, на два дня, на неделю и так далее. В общем, потянем. А, какие полезные инвестирования, навыки а, имеются? да, у нас есть юристы-родственники, моя работа заключается в финансовом планировании, поэтому ну, как-то что-то есть близкое, знакомое. Что мы решаем для себя? Здесь, наверное, самое сложное, потому что опыта никогда в инвестировании не было, с Андрейшкой вообще ничего не занимался никак, поэтому здесь мы начали решать два важных для себя вопроса. Либо решить себе квартирный вопрос, да, не снимать больше, а платить уже за свое, либо создать дополнительный поток. Примерно, да, там, если взять для начала для знакомства с однушки, то 30 тысяч в месяц. Ну, такие вот стартовые мысли. А примерно, если считать от сегодняшнего дня, то это будет один месяц, потому что в мае в Сочи начинается активный сезон, и с мая по октябрь там сдается все и везде. <сёк> Какая стратегия? Покупка квартиры для себя, плюс решили взять однушку для сдачи посуточно. Как это сделать, я планирую, расскажу чуть позже. План действий. Найти подходящую квартиру. На самом деле в Сочи я не думал, что это настолько сложно. Если вы в курсе, то с сентября прошлого года в Сочи ввели постановление, что живое помещение, то есть квартира со статусом жилое помещение», в нем очень сложно прописаться, практически невозможно. Если кто-то не знает, то он не пропишется. Если знает как, то через подачу жалобы, через написание заявлений, плюс дополнительные взносы, все это делается. Дело в том, что в Сочи 80% живых помещений. Как-то происходит. Берет физлицо, покупает участок ЖС, строит пятиэтажку, сверху еще десять этажей. Вот. Ну, естественно, все это с нарушением всяких технологий, всех норм, но вот добрая половина Сочи именно так построена. До этого было все нормально, сейчас а, очень большой запрет. А, выискивают злостные нарушения, пытаются сносить эти дома. А, и в частности дом, который мы нашли, он тоже жилое помещение. Но, как говорю, все это все решается. Одновременно с подбором квартиры получаем одобрение по ипотеке. А, Планируем на 4,5 максимально. Мне возможную допустимую. Сбербанк одобрил на 5,5 у меня там зарплатный проект, поэтому все чисто прозрачно и все легко и просто получилось. И дополнительно взять ипотеку на родственника на душечку. Тоже все договорились решили. Дождаться решения суда по закону 6-7 этажа, на 6 этаже находятся эти две квартиры, с января месяца они, собственно, застройщик судится, соответственно, в апреле 6 числа мы ожидаем вроде бы как бы финальный вариант всей этой эпопеи. А, но все говорят, что, Антон, сейчас все железным будет, поэтому что в апреле собственно, решится наш вот этот вот вопрос. А дальше сделать ремонт за 150 тысяч рублей, сдавать однушку по 2-2,5 в сезон, там квартиры сдаются до 3-3,5, если удачное расположение, дальше карту покажу. Не в сезон, ну, средняя цена это тысяча, независимо от удаленности от моря. И ремонт в квартире для себя за 600 тысяч рублей. И искать дальше. То есть данные не останавливаются. Подробнее по объектам расскажу. Первый это однушка однокомнатная квартира, ЖК Панорама. Стоит она 1575 рублей. 19,9 без балкона. Квадрат получается у нас за 79 тысяч. Черновой ремонт. На, до пятого этажа жильцы уже живут, мы с ними уже пообщались, все там хорошо, все в порядке, газ, все коммуникации есть, все классно, здорово. 1,3 километра от моря пешком мы проверяли, тестировали, поднимались в дом и от него спускались до Квордного проспекта, то есть за полчаса ленивым шагом вы уже на море. Приблизительно вторички вокруг стоят 95, 100 за квадрат. То есть получается примерно потенциал роста с квадрата 24%. А какой район? Это Хостинский рядом с центром. Верх С2, если знаете. Покажу дальше. Второй. Вот эта квартира себя, она тоже на этом же этаже находится. Двушка предварительно на свободной планировке. Стоимость квартиры 3,645. 56,6 квадрата, 2 квадрата у нее балкон. Получается 67,500 за квадрат. Для Сочи это просто удивительная цена. Ну, по сути, да, таких цен нет. Единственная вот проблема с разрешением их сейчас. Но все суды пройдены, осталось получить свидетельство. Все остальное то же самое, 98, если среднюю цену брать в торичке, то получается 45, у меня потенциал прироста стоимости. Что мы сделали до? Съездили на объект, пообщались с риэлторами, пообщались с застройщиками с отделом продаж, пообщались с жильцами, которые там уже живут, хороший дом. Такой приятный, фотки под, по, позже будут, не сильно застроенная часть района. То есть, если так сориентироваться, то у нас, если брать район Светлана, он такой очень курортный, прям очень курортный, густо населенный туристами. А ввер Светлана только-только начинает застраиваться. Причем застройки идут там как, как плесень. Вот так. Сейчас там достаточно свободно. То есть, если жить, то здорово. Дальше. Из окна двушки, там шикарный вид, покажу позже, горизонт моря, из однушки тоже, если вот так посмотреть, чуть-чуть глаза скресить, то тоже будет хорошо видно. А в пяти минутах идет маршрутка, а маршрутка идет уже до Курортного проспекта и там вторая идет в центр, то есть транспортная доступность вполне себе хорошая. Ну и застройки там идут уже где-то там-там-там-там. Рядышком застраиваются фундаменты, застраиваются, видно, растут дома. Единственное, что да, если человек приехал покайфовать, отдохнуть хорошо, то пешком, наверное, он так посмотрит, что не очень удобно. Если козьими метро пройти, то да, довольно-таки хорошо. Но, на наш взгляд, это единственное неудобство. Что говорят риелторы? Ну, риелторы всегда говорят, говорят, что сдается все и везде в Сочи, особенно в СИЗО. Популярность у отдыхающих большая, активно застраивается и остается все, что есть. Сфотографировал я свою квартиру, выложил объявление на Авито. Несколько дней она у нас повисела. звонят, спрашивают на посудку, звонят, спрашивают на долгосрочную снимать. То есть ну, сейчас совсем не сезон, но то, что есть звонки это в принципе достаточно хорошо. Сколько времени? Что? Звонков? А, ну два -три. Это было месяц назад. Вот так выглядит этот дом первый и второй. Вот на что вот этого дома находится обе квартиры. А, вот а, где Вот это. Вот это и еще вот сюда такая же часть. А, смотрит все на море. Шестой. Шестой, Шестой этаж. Okay. Вот это же чай... дом 7 плюс мансард а лифта нет? Лифта нет, но э, лестничные проемы достаточно пологие Большая площадка И э, мы поднимались, тоже была мысль, что будет тяжело И тяжело В старых домах, там, в, в хрущевках, намного тяжелее подниматься Здесь вот этого подъема не замечаешь Здесь балкон смотрит на горы Здесь смотрит на море вот это видите из окна. То есть вот эта полоска, она закатная. То есть солнце уходит вот сюда, у нас очень. Вот находится дублер проспекта. Вот береговая линия. Здесь вот по прямой, если то, грубо говоря, километр. Вот это самый центр. Здесь же станция Вот это вот район Светлана. То есть, по сути, в Сочи есть несколько основных районов, которые пользуются спросом, и в которых практически нереально купить. Это вот центр. Здесь невозможно купить дешевое жилье. Там будет однушка, или там 6 и выше, 8 миллионов в старом фонде. А здесь вот район Светлана, дальше Хоста. Светлана очень популярна именно у туристов, потому что ну, здесь всякие там, да, организации находятся. Здесь в основном туристические объекты и гостиницы. Вот. А, ну, соответственно, это самый верх. Дальше уже пошли там хост, Мацеста и там далее отверг. Пошли к цифрам. Что мы решили? Ну, однушку, естественно, не бьем, потому что там 20 квадратов и одно окно разбить ее никак не получится, поэтому оставляем. А что мы думали? Я вчера, кстати, еще третий вариант придумал, дополнил его и сейчас расскажу. Что-то я его сразу не увидел. А если взять эту квартиру для себя и остаться жить в той квартире, где мы находимся сейчас, и все-таки сдавать эту квартиру, потому что она видовая и прикольная. А если разбить на две квартиры сдавать ее на долгосрок, ленивый вариант, по 25 тысяч обе квартирки, то получается, там ипотека у меня платеж где-то 40-42, получится, то, ну, есть такой два варианта. Если разбить ее на три и тоже сдавать по ленивому варианту на долгосрок, то они будут сдаваться где-то 18-15. То же самое, по сути, получается. Вот такая квартира, вот балкон смотрит на горы, вот эта вся стена, это окно, здесь здесь перемычка, то есть вот она. Все это бьется очень хорошо. Два стояка, здесь вход. Вот этот, по-моему, самый оптимальный вариант по разбивке, получается, на три студии, и почему? По доходности, если смотреть... А можно вернуть этот Можно. Вот, а, левая верхняя студия, там где санузел. Самый... Левая верхняя студия, что? В середине, в середине вариант, Левая верхняя, там где самый... Вот у нее санузел. Вот у этой санузела. То есть к одному стейку я их привязываю. Здесь к стейку, а, тут вот придется протянуть, но здесь коридорная часть, и вот сюда если вытянуть, то никто жаловаться не будет. Вот, в принципе, на мой взгляд, достаточно реализуемо. По доходности, если смотреть, а однушка стоит полтора тысяч пятьсот семьдесят пять. А, за продать ее получится за 1900, когда все документы уже будут, все будет а, и ремонтик там, и вид у нее хороший, скорее всего, перед ней ничего не застроится, ничего не, не закроется. Поэтому вот цена у нее будет хорошая. А, причем те, кто еще не, не занимался и кто начинает так же, как и я, я вам категорически не советую все это делать самому. А найти хорошего либо, либо риэлтора, либо человека, который хорошо этому разбирается, чтобы вам вам помог. Почему? Потому что в моем случае, я нифига не понимаю, э, все это изучаю, и нашел через пять рук пожатия человека, риэлтора, который э, все, все практически за меня делает. Он нашел, договорился, э, мы с ним решили, что. Будет завершение, и это завершение мы сделаем и на ремонт, и на первоначальный взнос. То есть я практически ничего не трачу из своего. Там, из, что я сделал авансовый платеж, и нужно будет 20 тысяч заплатить там, за разрешение заказа. Собственно, все. А, что получается? Мы с ним договорились, что он договорится с а, застройщиком. Но там парнишки знакомы. Ситуация, конечно, не для всех, но получилось так, что он знаком, моего его знаком, тот, который знакомый знакомый. И ну, получилось так, что все, все нормально, он, он с них берет. Есть риск в этом случае, что риэлтор начнет работать на продавца. Вот. Но в моем случае я вижу, что это не, не так. Потом посмотрим. А невыгодно ее сдавать так, как есть, потому что платеж у меня будет с завышением 18 тысяч, и сдавать ее как есть, но 17 на 20 это предел для однушки в этом районе. А итого это, да, и вот зарабатывать зарабатывают тысячи, поэтому получается невыгодно. Вот здесь я, по-моему, накосячил с цифрой, поэтому не обращайте внимания. Итого, если ее продавать, допустим, или сдавать посуточно, то получается, грубо говоря, в сезон она мне будет приносить около 60 тысяч. Но не в сезон где-то 40, потому что полторы тысячи это прям вот золотая цена для Сочи, не в сезон. Тысяча, полторы. Вот. Итого доходность личного капитала у меня получается продавая 548%. Ну, из того, что я ничего не плачу сам. Это подушки. Там все просто. А — Не в течение какого В течение первого месяца. — Учитывая то, что я своих вложил 50 тысяч, и посуточно она мне приносит минимум 40 — это не в сезон, а сезон в Сочи — это май-октябрь. — Что? — Май еще! — Нормально. Там сейчас уже начинается движение. В мае уже можно ставить машину и ходить пешком. И, собственно, вторая, второй объект, что хотел, да, что я хотел. 3645 его цена. Продать его, если по 8, сколько там получается? 98, да, за квадрат примерно, то его, ну, за 5 миллионов он уйдет точно. Соответственно, ну, грубо говоря, да, 42 тысячи. Если ее сдавать, как есть, то получается 50 тысяч у нее доход, но я ничего не делаю, я плачу 42, и 8 я, получается, зарабатываю, но если сдавать ее посуточно, если попыхтеть, то получится в сезон она у меня приносит от 100 тысяч ежемесячно, и денежный поток у нее получается 70 тысяч в месяц. Итого в год получается 846 тысяч, либо ну, здесь вот точно какой-то брюх. Какой -то ну, сами понимаете, да, я вкладываю 50 и ежемесячно я зарабатываю 70. Вот — за год 1500. — Да, за год 1500. Вот, короче, вот такой вот вариант. Я его вчера начал плотно прям рассматривать. То есть да, мы остаемся жить в съемной квартире, нам достаточно комфортно, квартира находится в самом центре, работаю пешком, дети в сад в школу ходят сами, я их не вожу. За квартиру мы сейчас платим 40. И через год, да, можно делать какое-то дополнительное погашение по библиотеке. Вот как-то так. Допустим, если бы я с ребенком приехал, я бы не потащил все вещи. На шестой этаж. Вы бы нет. Другой бы тащил. Не, ну вот насколько столько. Я потащил. Я сейчас живу на четвертом этаже втрешки. Она заполнена у меня нормально. Надо услуги грузчика давай. Еще и вот, да, ремонты, мебель. Вы по себе были судите. Если для себя вы имеете это пишут. Да и вам накладно. Отдыхающий без мебель, в <свят> ну, Вам же нужно оборудовать, еще сюда нужно вложить. Но я же не буду притаскивать <свят> <я> сюда. <свят> ну, раз я потерплю. Суть в чем? Вот эта удаленность и этот этаж, это очень мощная альтернатива тому предложению, что есть вообще сейчас в Сочи. Потому что спускаешься ближе к курортному проспекту, цена возрастает в три раза. Просто ни за что. И купить, вот взять район Мамайка у нас есть. Два года назад его там просто не было. Там был, ну не два, там чуть раньше, там был пустый, аурак такой. Сейчас там свечка на свечке застроена, санаторий на санатории. До моря, пожалуйста, 500 метров. Но и, и цены там вот за год, они просто в прогрессии пошли. Цены завышенные. Завышенные, скорее всего, искусственно. Но вот... Factor stress. Yes.